А Зимая наша земля расставила я, что не важно. Зимая ваша Зима. Когда мы идем, мы идем. Молодец, Okay! Дома дела, помираясь на дар на мока, да. есть у нас еще дома дела. Давай были, между прочим, а, огонь ну, был друзьями дисков. Швело, опомирать а нам, рано лада, Песть у нас еще дома дела. Сейчас в приходи ко мне получили Наступление с какой стороны будет? Ну как говорите нам быстренько, как защищать будем за поляре Отвечай и последние улицы И я выиграл а с тобой, зеленый, на я увидел, что с тобой не позвал. Я задумал по ночам, столько на улыбкой я в обледен погрещал. Раз поля были зеленые, Оду и любимые дети, оно смичается. Открывают всех, на смерть. Смотрят, Давай один раз.